Всем здорово, с вами Гидро-94 четыре. И сегодня у нас реакция на новые видео с Индука. А вы слышали про фиджет спиннеры в образе Жакея? будет рассказывать. Ребята, ребя, ребятушки, репзя, вы меня, вы меня слышите? Алло, вы меня слышите? Слышите? А вы а вы слышали про новое супер-мега-развлечение? Называется фингерборды. Стоп, какие вот фингерборды? Я наконец, денег на свой первый фингерборд и пошел его покупать. Но в магазине мне сказали, что их уже не продают. И вообще это уже не модно. Сейчас, говорят, модно играться в увлекательную финтифлюшку под названием ЙО-ЙО. ЙО-ЙО-ЙО, на йо -йо. тогда приходи, как накопишь денег на супермодное йо, йо и спустя какое-то время я накопил денег на йо, -йо и оказалось, oh. что йо, йо уже тоже вышли из моды. Да мне уже плевать, что там модно или не модно, говорю, я вашу моду вообще вертел. Именно для таких, как в это, мы как, -финг. как раз изобрели новомодную вертушку финтифлюшку. Фиджет спиннер, который нужно вертеть! Ну я же его уже и так вертел! Образно! А теперь можешь вертеть и по-настоящему! чем его вот смысл? Я вообще не смысл. знаю. Первый бы. спиннер из тех пор жизнь у меня прямо-таки закрутилась! Тупо у, покрутишь как и так все Я Как и не развлекался, что я только не вытворял. И так его, ищака. В интернете так много финтов с ним. Можно <с так много экспериментировать, а он все крутится и крутится. Ну разве не крутится? Круто. Но потом я вдруг почувствовал что-то неладное, как будто бы это уже не я кручу спиннера, а он меня раскручивает. На деньги! Я начал покупать все больше новых спиннеров, тратил все свои сбережения и не мог остановиться. Это переросло в настоящую зависимость! Мое сердце теперь бьется, только пока я кручу спиннера, и стоит мне прекратить, как я сразу погибну! Сдохну! Был один. Все, кто покупал себе спиннеры, раскручивали их так сильно, что спиннеры становились все популярнее. и Популярнее! Они как чувак! Всю планету, и тогда Земля перестала вращаться вокруг Солнца, потому что вместо этого вся планета была загнита вращением спиннеров. Это зараза оказалось страшнее, чем спирт. Чтобы предотвратить конец Стала. света, они решили раскрутить спиннеры быстрее скорости света и таким образом отправить послание в прошлое, дабы предупредить всех, Как они спиннером отправить это и про... и сообщение. То самое послание? Услышите же меня, распространяйте это видео, рассылайте его куда только можно, слышите, раскрутите его. Ослышьте, мы все обречены. Помогите! Какой ужас, что же нам теперь делать? Вы смотрите 299 самых экстремальных экспериментов. А -а -а, что? И <свяк> что за бред? <свяк> <свяк> <свяк> Я не понимаю прикол с этими фиджет-спиннерами. Зачем они нужны? Тупо крутить их и все. Пустая трата денег. Да, дать до следующего видео.